В данном видео я расскажу, как заполнить поля отбора и получить список для начислений. При открытии обработки мы видим следующим образом заполненные поля отбора. Учебный год. Заполнен год в соответствии с текущей датой. Если мы будем заполнять в апреле 2017 года, то в поле отбора учебный год будет указано значение с 1 июля 2016 по 30 июня 2017. Организация. Заполняется название той организации, которая чаще всего используется пользователям в различных документах. Поле «Факультет» обязательно для заполнения. Для данного поля нужно указать подразделение из списка, которое откроется при нажатии на кнопку выбора. Выбираем форму обучения из списка, который открывается через кнопку выбора значений. Указываем курс. Статью оборотов оставляем поступление от реализации образовательных программ высшего образования, если начисление нужно сделать по высшему образованию. Выбираем сценарий в соответствии с тем, на какой вкладке регистрации договора указаны суммы для начислений. В поле отбора счет дебета оставляем значения 205.31 и 205.3а. Почему именно данные значения нужны в этом поле отбора, можно узнать из видео «Описание полей отбора». Поле «Договор» в архиве закрыт. Оставляем значения, которые исключают из списка закрытые договора. Три отбора, которые в списке стоят последними – состояние учащегося, уровень подготовки, специальность. Для заполнения не обязательно, но если нужно отфильтровать данные по этим значениям, то их нужно включить, установив флажок и указать вид сравнения и значения. Как указывается вид сравнения, вы можете узнать из плейлиста «Основы настроек отчета в видеоотбор». Чтобы выбрать значение для поля отбора состояния учащегося, нужно нажать на кнопку выбора значения и в открывшемся окне Выбор типа данных Указать значение состояния учащихся. Откроется окно со списком названий Состояние учащихся, в котором можно выбрать элемент для поля отбора состояния учащегося. Чтобы выбрать значение для полей отбора «Уровень подготовки и специальность», нужно нажать на кнопку выбора значений». В открывшемся окне выбор типа данных указать элемент значения полей приказов. В открывшемся окне значения полей приказов выбрать нужное поле приказа. Для поля отбора «Уровень подготовки» выбрать поле приказа «Уровень подготовки». Для поля отбора «Специальность» выбрать поле приказа «Специальность». После того, как будет указано поле приказа, значения полей приказов отобразятся только в соответствии с данным значением. При указании поля приказа уровень подготовки в списке отобразятся значения бакалавр, магистратура и тому подобное. При указании поля приказа специальность в списке отобразятся названия специальности. Нужную специальность можно найти с помощью поиска. После того, как будут заполнены все поля отбора, нужно нажать в правой области настройку кнопку получить список студентов. И внизу, под настройками, в соответствии с заданными условиями отбора, сформируется список студентов, по договорам которых требуется сделать начисление. Все найденные строки списка отображают информацию по начислению в столбцах. Если навести курсор мыши на название столбца, то всплывет подсказка. В столбцах есть 5 разных сумм. Сумма к оплате, сумма оборотов, сумма начислений за период, остаток к начислению и сумма к начислению. Сумма к оплате. Это сумма, которая указана в справочнике учащейся у студента. Также из справочника учащейся отображается информация по состоянию учащегося, форме обучения, уровню подготовки, специальности к курсу и году поступления. Сумма оборотов. Сумма, которая указана в строках графика документа регистрации договора. Сумма к оплате и сумма оборотов должны быть одинаковые. Если это не так, то это повод обратить внимание и сказать об этом своему руководителю. Сумма начислений за период, сумма, которая была начислена ранее по данному договору. Проверить начисление можно по следующей формуле. Порядковый номер месяца начислений, умноженная на сумму за месяц. Порядковый номер считается с месяца, который идет в учебном плане 1. Сумма за месяц это сумма к оплате за обучение за год, деленная на количество учебных месяцев в учебном плане. Для студентов очной формы обучения сумма за месяц считается следующим образом: общая сумма за обучение, деленная на 10. Остаток начисления. Та сумма, которая осталась начислить по данному договору за год, вычисляется она следующим образом: сумма, указанная в столбце «сумма оборотов» минус сумма, указанная в столбце «сумма начислений за период». Сумма к начислению. Сумма, которую нужно начислить за указанный период. Как правильно сформировать данную сумму, вы узнаете из видео. Как правильно указать значение для поля «Количество учебных периодов».